Всем привет! Певица Татьяна Овсиенко опровергла слухи о том, что ее избивает муж, а сама артистка якобы страдает алкоголизмом. «Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к своей персоне. Может сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут. Все захотят посмотреть на меня, не избитую, живую и здоровую», — сказала она в комментариях Стархит. Певица рассказала, что уже неделю вместе с мужем Александром Меркуловым отдыхает в Крыму. Ранее ряд СМИ со ссылкой на подругу Овсиенко сообщили, что артистка пристрастилась к алкоголю и находится в конфликте с мужем, который якобы постоянно ее избивает. Также поступила информация, что певица рассталась с концертным директором Игорем Архиповым, с кем работала долгие годы. Мужчина отказался комментировать конкретные подробности ситуации, которая возникла на фоне слухов о зависимости певицы.